Я наверное, весь, да? В этой. Артем, тачка пострадала, к сожалению. Видели? Ребята, вон там. Автодома. Кто во что гораст? кто на траке привез его, у кого даже трак просто как автодом сделан Красота! Невероятных просто масштабов, да? Грандиозное мероприятие! Интересно, как часто они собираются? Кто-то, наверное, покупает, кто-то просто меняет Продал, купил другой, наверное, здесь, не знаю Так, что с этими машинами делать, мне надо спросить Excuse me, I can just uh, leave the car here Until you bring them up? Yeah Okay, keys inside, right? I can leave keys inside Yeah, you bother Can я have your Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. О, вы хотите быть Они должны продать, верно? Нет, вы должны взять их вперед, где написано, что нужно их проверить. Всегда проверяйте. Всегда Да. front. табличка, которая привела вас, говорит, что The их проверить. Всегда проверяйте. says check in. проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда проверяйте. Всегда Короче, ребята, это у них просто парковка, оказывается, а чекин в другом месте. То есть мне сейчас эти все автомобили нужно взять и туда бежать. Я ему намекнул на то, что было бы неплохо, чувак, если бы ты меня довез, но он сказал, ну, если ты кого-то найдешь, да, это дурацкая. Ох, завелась, молодец. Да, это дурацкая, типа, идея. А ну, может, найду кого назад довести. Опять же, не знаю, насколько далеко мне ехать. В принципе. Okay, налевки инсайт. Окей, да, свет? Окей, это три прямо как. Офигеть, круто, они напали прямо. Напали на автомобиль. Моют его, чистят весь, номера какие-то вешают. Так, а нам нужно как-то здесь выйти. А вот как выйти? Неужели там? Сейчас посмотрим. Так, а где мне выйти? Неужели здесь выход закрыт? И мне придется обходить. О, может, чувак, мне откроет? Клосс? After... No, You're not coming out, my gate. forward, so you wouldn't break. But gate is open. let Короче, сидит, блин. И попу тяжело поднять. У него открыта дверь, открыты ворота. Нет, нет, нельзя. Так, где мне искать? Выход -то? сказал, куда ты меня отправил. Блин, мне сюда не надо. Заборов, ребята, как в России. Все как в России. Куча заборов понаделали. Зачем? Непонятно. Ребят, я решил пройти через парковку. И посмотреть, какие автодома здесь стоят. Смотрите, у них даже автодома чистейшие. Намытые, смотрите, блестят все. Какая красота. Там кто-то с пеной свой автодом моет. Очуметь просто. По газону, смотрите. Ходим по газонам, ребята. Я помню, как-то раз я ходил, мне писали в комментах. Ты чего? По газонам вздумал ходить. Вау, посмотрите. Вольво, как у меня. И это автодом тоже. Ничего себе. Офигеть. Как круто. Так. Наши машины где-то здесь стоят. Опять напали толпой. Опять подготавливать. Так, а мы уже по старой тропиночке, ребят. Здесь дольше обходить, поэтому здесь пробежим. Вот почему им вот эти ворота не открыть? Вот с этим э, великаном, так его назовем. И вот здесь бы народ ходил. Водители все раз, пробежали и все. Can you open the gate? No. Next time. No. А, окей, окей. Так я просто ему нервы потрепать. не, не, говорит, это гейт для... Я не понял, ты говорила, для профессионалов? А я что, не профессионал? Я не слышу, короче, я не услышу, что он сказал. Так, следующий автомобиль отдали, ребят. Слушайте, а кто его знает? Может, на десятый раз он скажет, да блин, задолбал ты. Поднимет попу и откроет ворота. Hello, can you open the gate? Hello. Tomorrow morning? Afternoon? This gate stays locked. Lock, он, он, короче, шуток не понимает. Здесь кейт стоит По эта дверь заблокирована, будет заблокирована, она всегда заблокирована. Ладно, спросим в следующий раз, через 5 минут спросим. Короче, они не хотят подписывать, но, видимо, у них так не принято. Ну ладно. Мне в принципе, подпись не обязательно. Погнали, спросим, откроет ли он оборота. Still closed? Maybe you can open? No. No? Tomorrow? But when? Tomorrow morning? Tomorrow afternoon? This gate stays closed. Stayed closed? Always? Always. Always. Wow. It's only for authorized cars. Wow. It's really, really bad news. Well, that's not my doing, sir. Yeah. Okay. Yeah. You are security, right? Yes, sir. Yeah, good. Good job. Thank you. Good job. Yeah. Have a good day. <реш> так было на его лицо интересно смотреть. Это моя работа, сэр, говорит. Ничего не могу сделать. Ну я ему сказал, что у него good job, правильно, ребят. Ну а что не good job? Я его четыре раза просил открыть, он не открыл. То есть он стоит на своем, понимаете? Уперся и все, сказал ему начальство, не открывать, он не открывает. Но это разы не good job, а моему good job. Да. На красный нажал? Пальму, ребят, срежу. Короче, ребят, надо нам справиться с кокосами. Лестницу из трака взял, не хватило ее. Поставили стол, но все, конечно, так. А бы как все держится. Почему мы это делаем? Во-первых, они очень быстро растут, кокосы. Мексия иногда приезжает, убирают, но недостаточно. А во-вторых, вот смотрите, что произошло. Артема тачка пострадала, к сожалению. Видели? Точечно, прямо сюда. В лоб Артему целился кокос. Короче, сейчас мы будем, как Мексы, мы старый диван подставим, будем туда скидывать кокосы. Опасно очень, на голову если упадет, ну, прям умереть легко можно. В общем, какую-то часть мы спасли, да? Какие-то, видите, сломались, а какая-то часть живые. Вот, например, это... да в этой нормально что я думаю да годится фух ребятушки, еще одна новость забыл вам рассказать в общем эта тачка Джама, это артема вон мой мерс по-прежнему нет кокосов И теперь у меня есть еще тесла поэтому как бы mercedes в принципе не нужен кому-то нужен напишите пожалуйста отдам по той же цене по которой брал просто стоит просто стоит никуда еще не выставлял ни объявление не кидал поэтому кому нужно пишите заберете Короче, у нас петарда осталась, ребят, с Нового года. Мы ночью ее не хотим взрывать, потому что боимся, что на громкой соседи расшугаем всех. Куда она будет стрелять? Неплохо, могу так сказать. Короче, ребят, идем сейчас да, на баскетбол. Это... Кто играет? Джама, рассказывай. Привет всем, ребят. Майами хит против Оклахомы. Майами да. Хит против Оклахома. Отлично. Ставки на кого ставим? Мы за Майами Хит, естественно, болеем. Да, Правильно, да, Артем? Да. За Майами? Местный. Да. В собрались, идем. И знаете, что еще, кстати, мы придумали? У нас есть теннисный стол и у нас есть еще ноги. Соответственно, мы умеем на теннисном столе играть, а ногами мы можем бить мяч, играть в футбол. Поэтому у нас такая идея, идея родилась. А чтобы нам свою команду футбольную не создать? Ну, конечно, так не получится сделать. И всерьез мы... Хотя, почему нет? С российскими сможем конкурировать, нет? Конечно, Командами. Нет. Всякими Соколами, Локомотив. Легко, да? Все, окей. Короче, ребята, Артем ходит, он занимается футболом, куда-то там ходят, но там платно. Они все время скидываются на какое-то там на, на поле. Выходит чуть дорого, если мы хотим там каждый день, через день, через три дня неважно, но выходит дороговато. Каждый раз правильно я говорю. Правильно. Поэтому у нас идея родилась, а чтобы нам всем не создать какую-то телеграм-группу в Телеграме, где мы будем, те, кто желает, на примитивном уровне. Неважно вообще, как, как мы играем, какой он. Просто любительском, да. Просто кто хочет побегать, да, кто хочет побегать, попрыгать. Пожалуйста, добавляйтесь в группу. Мы в Телеге создали, пока вот у нас там 4 человека. С вами будет 5, может быть. Ребят, только давайте тот, кто реально в Майами живет Не когда-то там через год приедет Или там живет сейчас в Оклахоме С кем будет играть у нас сейчас Майами хит А реально кто в Майами, добавляйте в эту группу просто будем с вами договариваться какое-то время выбирать там два раза в неделю, раз в неделю, выходные, воскр... играть бесплатно, какое-то поле найдем или просто может подешевле, либо бесплатных много полей, я думаю. Что-то найдем, да? Будем, да? будем выигрывать всех, ребят, потом мы уже соответственно в Россию возвращаемся и с кем мы вначале? начале? Кто? Мы уже сразу в премьер-лигу. В премьер-лигу, да, и там уже... Спартаков, ЦСКА. Да. Так, ребята, матч уже начался, мы еще идем. Везде продают какие-то вкусняшки, пиццу, попкорн. 3-2-2! Вот сюда. И здесь... Вау! Офигеть! Просто офигеть, ребята, посмотрите. А наши в чем, в оранжевом? А наша сторона где, справа или слева? Слева. наша. А счет-то какой? Афной бьют, ребят, смотрите! Ребята, чтобы вы понимали, вот эта вся тема стоит 30, да, по-моему, долларов. Точно так же. Мы, конечно, были высоко, но я не думаю, что ниже было бы интереснее. Суторожно. Мне кажется, чем выше. Мы все равно сидели, там без разницы, кто где сидит вообще. Я говорю, что я не думаю, что ниже было бы, типа, очень круче. Высоком нормально, всех видишь, всех наблюдаешь, ну просто супер, ребят. Причем мы билет взяли, мы вчера, да? А чего бы нам не сходить куда-нибудь, пока в теннис дома играли? Джама говорит, дай-ка я сейчас посмотрю, что вообще есть, футбол, волейбол, баскетбол. О, баскетбол есть, пойдем завтра, пойдем, все. Ребята, приехал забрать Rolls-Royce, Кулинан называется, 2023 года. Где твоя трюк? Вот здесь. Да, это нормально. Я беру его сюда. Это будет 5 минут. Вообще, ребят, Роллс огромный, не очень удобный, конечно, но за него платят, yeah. как за две машины обычные, поэтому надо взять, я думаю, правильно? Открываем пока крышку и загоняем. Поехали дальше. ребят ну что все идет по плану приехал на аукцион забирать макларен смотрите какие автобусики имеются у Амазона. это электрические автобусы очень тяжелый Короче говоря, Макларен забираем и едем дальше Следующий автомобиль Кэмри надо забрать, еще что-то Но это уже будет в Орландо До Орландо еще пару часиков ехать Или может быть 3 часа И там же мне нужно в Орландо сдать R8 Помните, в прошлый раз, в прошлый рейс Еще неделю назад я не отдал R8 так, так, Мне кажется не туда иду Точно, я не туда иду, ребят Заболтался Вон два Макларена стоят, может быть они Но, правда, на кнопку нажимаю Ничего не происходит, либо батарейка села Ага, вот он. Отлично. Назад чуть то сдадим и выйдем. 8-5-1, окей, он. Топлива нет, ребят, как обычно. Достаются мне машина без топлива, не покатаешься. Каждый раз, ребята, к сожалению, придется ролс вагонять. Потому что огромный... Вау, какой потолок. смотрите, звездное небо. Красота. Каждую звездочку можно потрогать, видите. Ребят, наконец-то дело дошло до R8 Audi, который я еще забрал на прошлой неделе, и все никак не отдам. Так, вот так залазим в него через окно. Все, готово. Ребят, ну как вам кажется? Мне кажется, совсем не на несколько сотен тысяч долларов цвет. Прям как будто просто зашпаклевали все. Внутри, правда, конечно, не так все скучно. Так, складываем и поехали. Смотрите, здесь строчка даже одного цвета, видите, голубой. Ой, то зеленый, зеленый цвет, как классно. И вот ярко-красные такие звездочки, вообще, конечно, смотрятся безумно красиво. И туфельки, смотрите, такие симпатичные. Ребята, мы снова на аукционе, теперь уже в Орландо, буквально 300-400 километров, наверное, от Майами, и уже прямо прохладно. Что-то не светится ничего. Ага, ключ есть. Блин, аккумулятор севший. Ребята, возвращаюсь за этой Camry. У них, оказывается, есть специальный номер, куда можно позвонить, и они тебе окажут помощь. Бензин закончился, аккумулятор сел, еще какие-то проблемы. Эй, чувак, Excuse me! Эй, hey, эй! Hey, hey. Hello. 23 -го года, ребят, тачка 8 миль пробег всего лишь Чего черт она делает на аукционе? Как сюда машина попадает, ребят? Конечно, лучше спросить у меня, да? Но я не знаю, почему новый автомобиль находится здесь, на аукционе в общем, ребят, пока охранник снимал всякие тут GPS-ы, брелочки и все остальное, всякие блокировки с машины, он взял заглушил машину. Теперь снова мне нужен Jump Box, Jump Starter, а время 7.03. В 7 часов они закрываются и больше мне некому помочь. Но в общем-то, это его сейчас проблема, потому что я заблокировал основной гейт, Никто выйти не может, видите, сзади автомобиль стоят. Короче, он кому-то позвонил, вроде как какой-то сейчас свой чувак приедет. Но это его косяк, а не мой. Я, конечно, бы не глушил. Я не видел, что он хочет заглушить, я бы ему сказал. Машины скопились уже сзади. Ребята, приехал на очередной аукцион, нужно забрать Mercedes, Benz, Maybach 2016 года. Они, как я понял, работают вообще круглосуточно, то есть можно в любое время приехать. Правда, я зашел сюда сейчас со своей бумажкой, хотел найти автомобиль, он сказал, да-да, иди ищи. Типа, я говорю, ну как я найду? Здесь же много рядов, может какая-то карта есть? Не-не, иди ищи. В итоге я ничего не нашел, тут даже таких номеров нету, у меня тут лот number указан подошел к нему, говорю, ты мне можешь либо карту показать, либо как-то отметить на Google карт. А, у тебя, говорит, другой, говорит, аукцион, через дорогу иди. Короче, идем, ребят, через дорогу. Сейчас уже... Блин. Сейчас уже время, в принципе, 9 часов, поэтому, наверное, я просто машину заберу, наверное, ее даже загружу, а поехать уже никуда не поеду, потому что 9 позов. Ну и, в общем-то, вот вам и итог. За день я 6 машин забрал, еще одну отдал с того рейса. В общем-то... Я не скажу, что без особого напряга, но я это сделал. За день целый, мне кажется, это хороший результат. Плюс к тому, я еще 300 миль от дома отъехал. То есть завтра просто тупо ехать и разгружаться. Потом, когда приеду. Какие-то они, ребят, все ленивые. Или уставшие, может быть, к вечеру. Сидит в машине. Даже не вышел охранник. Вот здесь, где-то, типа, иди ищи. Ну ладно, найду что. Майбах вот этот, да? 644. Ну да. 644 он. Key not detected. Надо кей найти. А кей вот здесь. А вот эту штуку, как нам снять? Blue в ребят, что то там все пормочит под нос? Нифига я его не понял. Что-то сейчас чувак этот ушел куда-то. В общем, в принципе, тут ситуация очень простая. Здесь, видите, сюда просто нужно что-то вставить и провернуть замочек, и он откроется. Так, что у нас внутри? Внутри довольно большая эта вся история. А, я могу ее вот так вот, во. Я могу ее вот так сделать. И сейчас я ее попробую отсюда вытащить. Потому что мне чувака какого-то ждать. Я могу пойти поужинать кафешку сходить? Блин, нет, походу буду ждать его все равно. Сейчас попробую взломать замок. Итак, ребята, поскольку у Mercedes S класс был очень длинным, Rolls-Royce тоже длинный. Вот такие миллиметражи получается в конечном итоге. Сейчас закрою дверь и там буквально пару сантиметров останется. Так же как и между Мерседесом, так же как и между Макларном. Отлично.